Подготовьтесь к йога-нидре. Постелите одеяло и ложитесь в шавасану. Постарайтесь устроиться поудобнее, чтобы потом не двигаться. Ноги выпрямлены и расслаблены, стопы слегка расставлены, Руки лежат вдоль туловища, ладонями вверх. Закройте, пожалуйста, глаза и не открывайте их, пока вам не разрешат. Помните, что самыми важными факторами успеха в йога-нидре являются умение слушать и сознавать. Вся ваша активность должна быть сведена только к способности слышать. Вам не надо контролировать сон, так как вы сами конструируете свои видение.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 Перемещайте сознание сквозь различные части тела так быстро, как это возможно. Не забывайте повторять мысли на то, что вы слышите. Практика всегда начинается с правой руки. Правая сторона. Большой палец правой руки. Второй палец. Третий палец. Четвертый палец.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 Нижняя часть правого бедра, коленная чашечка, икроножные мышцы, лодыжка, пятка, подошва правой стопы, подъем правой стопы, большой палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец.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 Большой палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец. Задняя сторона. Переходим к спине. Просмотрите мысленным взором правую плечевую лопатку. Левую плечевую лопатку. Правую ягодицу. Левую ягодицу. Область позвоночника. Всю заднюю сторону в целом, до самой шеи. Передняя сторона. Поднимаемся к вершине головы до макушки. Мысленным взором просматриваем лоб. Боковые стороны головы. правую бровь. Левая бровь. Пространство между бровями. Правый век. Левый век. Правый глаз. Левый глаз. Правый ухо. левое ухо. Правую щеку. Левую щеку. Нос. Кончик носа. Верхнюю губу, нижнюю губу, подбородок, горло, правую грудину, левую грудину, среднюю часть грудины, пупок, живот. Целостные части. Вся правая нога.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 Теперь ваше внимание перемещается к дыханию. Прочувствуйте, как естественно продвигается воздух от горла к пупку и как пупок при каждом вдохе слегка приподнимается. Понаблюдайте, как вдох от горла к пупку приподнимает его, а выдох как бы от пупка к горлу опускает пупок. Отождествляйтесь со вдохом и выдохом от горла к пупку и обратно. Начинайте подсчет вашего дыхания в обратном порядке. Я вдыхаю 54. Я выдыхаю 54. Я вдыхаю 53. Я выдыхаю 53. Я вдыхаю 52, я отдыхаю 52. Так продолжайте от 54 до 1, и не от 27 до 1, насколько вам позволяет время. Подсчет вдохов и выдохов проводите про себя, мысленно. Не теряйте контроль за дыханием. Дыхание спокойное, медленное, расслабленное. Продолжайте подсчет.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 Теперь вспомним о каком-нибудь приятном ощущении. Чувство удовольствия наполняет вас, и вы вновь переживаете приятное воспоминание. Мысленно скажите себе, что вы не спите и все осознаете.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 Вдыхайте их аромат и любуйтесь жемчужными капельками росы, застывшими на лепестках. А вот и пруд. Золотые рыбки грациозно плавают между лилиями, и вы наблюдаете за их причудливыми танцами. Но вот в просвете между деревьями показался храм. И вы невольно подчиняетесь притягательной силе этого прекрасного строения и приближаетесь к нему. Вы входите внутрь прохладного, затененного храма. Обращайте внимание на образы святых, развешенных по стенам. Садитесь на пол, закрывайте глаза и застывайте в неподвижности.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 Если вы желаете получить такой опыт, то устремите свой пристальный взор на безнапряжение в пространство между бровями. Всматривайте свой черный космос внимательно и вместе с тем отрешенно. Будьте немам-свидетелем, не вовлеченным в систему взаимосвязи.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 и мысленно произнести ее про себя, ничего в ней не меняя, четко, уверенно и лаконично. Повторить это утверждение трижды. Возвращаемся к дыханию.